Всего сердца можете ли вы дать нам, всем, кому угодно, трудно просыпаться утром, коды или заклинания, чтобы читать, например, вечером, а утром проснуться в нужное для нас время практиковать? Надо лечить печень. Если человек просыпается утром с трудом, то у него больная печень. Если он просыпается рано и резко, то тогда у него больные почки, он хочет в туалет. Итак, для того, чтобы просыпаться хорошо утром, пропейте препараты для печени. Это гепокс моей компании, это тантал, гипофит, битулин, и будете просыпаться, если печень здоровая, человек спит ровно 6,5 часов, если он после 40 лет. Если до 40, 7,5-8 часов. Поэтому, если вы до 40 будете спать 8 часов и просыпаться отдохнувшими, если вы после 40, то будете просыпаться через 6-7 часов. Обычно в 56 часов человек уже спит, ему это достаточно. Но если полечить печень, то сон нормализуется, и сон полноценный и у человека должен быть не менее 7 часов. Надежда Купина. Спасибо за все, что вы делаете. Если можно, то о связи с Богом сегодня рассказал. Можно ли одновременно использовать две практики? Да. Например, читаешь код богатства и представляешь себя картинкой счастливой жизни, или магия счастья? Нет. Как развивать радость в себе и передерживать ее каждый час в сложных жизненных ситуациях? Говорить, в случае, если плохо, я не при чем, а когда видите что-то хорошее, говорите, я это вижу, мне это нравится. Добрый день. Всегда сможете найти интересные темы, потому что более тонко чувствуете. Ой, спасибо. Добрый день. Очень хотелось бы узнать, как эзотерически может повлиять на человека процедура банкротства. По обстоятельствам, все, что не забирают, всегда говорите, этим я откупаюсь от нищеты, бедности, плохой жизни. Теперь меня ждет только счастье. Поэтому на плохом уровне банкротство или любое отобрание имущества – это хорошо, а не плохо. Значит, вы рассчитали за долги. Говорите, пусть у меня это заберут вместе с моими неприятностями, несчастьем, плохой жизнью. Я открыта к тому, чтобы в мою жизнь вошли богатство, здоровая жизнь, там, любимый мужчина и прочее. Спасибо вам за школу, за все, что вы делитесь. Любая тема супер. Хотелось бы услышать эзотерические воспитания детей» семинар воспитания детей он эзотерический великолепно рекомендую длится он почти три часа рекомендую покупайте на моем сайте дуйко гуру почему практики коды заклинания могут работать в обратную сторону сегодня объяснил расскажите служение людям каким способом мы можем помочь нашей школе народу индов единственное чем мы можем помочь нашей школе народу индов нажать на кнопку поблагодарить дуйко пока это единственная ваша возможность если такой возможности нет читайте коды для денег чтобы такая возможность